Ну что, ребят, добро пожаловать на пятый этап Формулы-1 на Грам при Испании. Собственно, этап начинался в принципе неплохо, как обычно в практике у нас было очень все хорошо, также про программа на квалификацию у нас прошлась аж на третье место, как обычно мне показало. И в принципе тут совпали и ожидания с реальностью. Третье место на старту решетки перед двумя вильямсами. Что очень нехорошо для нас, потому что это показывает то, что мы уже, ну, как минимум, имеем хорошие болит, и мы можем бороться со всем пилотоном, ну, кроме Вильямса. Да, Вильямса нам пока еще далеко, но помаленьку, потихоньку мы потянемся, и, в принципе, у меня есть, ну, такая идея, то, что, может быть, мы сможем попытаться выиграть титул еще в этом сезоне. То есть я, конечно, не уверен, но посмотрим, как пойдет. Все-таки модифицируем на крайне быстро сейчас. И за счет этого можно, в принципе, спокойно навидимся в счет до середины сезона. Переходим к стартовой решетке, где первое место занял Сергей Серветко, а второе место я занял, третий Себастьян Светлин, четвертый. Карл Сайенс, пятый Шарликлер, шестой. Эстебан Акон, седьмой Льюис Хэмпсон, восьмой Даниэль Рикьярда, девятый. Роман Грожан и десятый Лэн Стролл Стролл взял в себе замены каких-то элементов. Не знаю, с чем это связано. Хотя, вот вроде бы болит, довольно износостойкий был, все-таки, когда я уходил. Плюс, может быть, они что-то вкачали еще. Также Мерседес у нас продолжает проваливаться, в 18 место у 3 Ботаса, что крайне печально, как, как по мне. Также Сайенс неплохо квалифицировался на 4 место. И по поводу стратегии у нас 2 пистопа будет, мягкая стратегия, так как я не рискнул проходить третий сегмент на софте, потому что был великий шанс, что я просто не приду туда в третий сегмент. Ну и переходим к старту. Гаснут огни, я неплохо в этот раз срываюсь с места, не проигрываю, как обычно, старт. Ну, по отношению к все разки, да, я проиграл его, но тут Williams. Все-таки хотя бы меня не, не успел пройти вязать окончательно. Он меня начал проходить, да уже поравнялись и чуть вышел вперед, но по итогу поворот мою пользу, и по итогу я остаюсь на втором месте. Но этап меня поразил довольно сильно в том то, что как мы будем ехать, на какой у нас будет темп итоговый стартовая камеры, собственно вот фетель с левыми пытается пройти тут же сайенс пытался меня справа но ему не хватило просто по темпу меня догнать но по итогу я свою позицию отвоевал и также еще Леклер попытался пройти Сайенса по внешней траектории позади Кими сражался с Магнусоном Кимми не мог никак пройти нормально уже Магнусона то есть не мог от него оторваться они бок о бок шли большую часть трассы также перед ними еще Red Bull колесо из-за этого они тормозились намного жестче вот Кимми вроде бы вышел вперед, но Магнусон тут же перекрестил траекторию. И тут же он опять с ним поравнялся и прошел почти. И по итогу они так вот друг друга замедляли от впереди пилотона и начали потихоньку даже отставать. В какой-то момент, конечно, да, Кимми вырвался вперед по отношению к Магнусону. И именно в уже третьем сегменте в э, затяжном правом повороте. Но все-таки время было проиграно и немало довольно. Наконец-то Кимми более-менее смог разобраться с этим Хасом, тут же на этот же Хас напал уже и Чака Перес, который смог его пройти окончательно, ну и так вот позади Пелотон потихоньку разбирался по поводу темпа, я спокойно мог держаться за Сироткиным в первом, во втором сегменте, то есть в поворотах у нас была больше скорость, что меня поражало, потому что по сути у должна быть больше скорость в поворотах, потому что у них прокачанная аэродинамика как никак, у них должно быть больше прижима на поворотах, но как я вижу, в поворот я прохожу довольно быстро, только напрямую у меня были проблемы с Сироткином. Также Феттель, который пытался меня пройти напрямую, я перекрестил траекторию и вернулся в вторую позицию. Но после питов Феттель смог уже провести более успешную атаку на меня, так как у меня уже не было никакого слепстрима и дресса по отношению к Сироткину, который оторвался, и поэтому без каких-либо проблем Феттель меня смог пройти. Конечно, ненадолго, на следующем круге уже у меня был ДРС, по отношению к Феттелю. и за счет слепстрима я спокойно его догнал, ну и также легко я опередил по внешней траектории поворота. Собственно, после этого я погнался за Сироткиным, которого окончательно догнал спустя пару кругов, так как он уперся немного в Эриксона предыдущего, который еще не шел на пистоп и едет на стратегию в пит из-за чего я его слегка толкнул и за счет этого поравнялся с Сироткиным и смог его уже пройти в окончании второго сектора, ближе к нему. И также на обратной прямой за счет ТРС и Слипстрима я тут же стал атаковать. Эриксона, потому что если я его не пройду до начала третьего сектора, у меня будут проблемы в плане того, что он меня будет слишком сильно замедлять, а Сироткин получит ДРС как-никак и напрямую меня сможет спокойно пройти. Но по итогу я прошел Эриксона и Сироткин уже был в секунде от меня. Да, у него был ДРС напрямую, у него было больше скорости, но это никак ему не помогло. Потом, через какое-то время, уже Фетель начал присылать, пытаться этот Заубер, но у него не так все легко получилось с Заубером. По итогу он прошел его в затяжном правом сначала, но потом Залбер просто перекрестил траектории, и Феттлю пришлось немного еще поездить бок о бок с Залбером. Потом уже позади нарисовался у нас Тролл, который прорвался с 10 места. И вместе с Эриксоном они попытались пройти Феттлю в первом повороте, но у Эриксона не вышло, и он потерял сразу еще и позицию по отношению к Строллу. Собственно, борьба за первое место между мной и Фристапином, который идет на стратегии, опять же, в один пистоп. По итогу я его спокойно прохожу без каких-либо проблем. И да, кстати, Сердкин еще пошел почему-то на стратегию supersoft софт Medium. Хотя, по идее, можно спокойно идти, как я на суперсофте софте и двух софтах. Ну, возможно, конечно, у него не осталось просто покрышек. И за круг еще, за пару душ кругов до качания гонки, у Сайнса случаются проблемы с ДВС, у него падает мощность. И весь потом, что он собирался за собой через какое-то время, начал просто проходить. И по итогу он опустился с 6 места до 12. -го. Причем не совсем до 12, потому что в конце он с Хюлькинбергом боролся, но так как я закончил гонку, игра решила воспользоваться этим моментом и просто поставила его сразу на 12 место, хотя в теории мог еще поворачивать за 11. -е. Ну да ладно, в принципе это не сильно как-то меняет суть. Собственно, первое место для нас, что очень хорошо, я бы даже сказал, удивительно, так как я просто не ожидал то, что мы сможем бороться уже на пятом этапе с Вильнюсами. Да, в теории у Сиротки могли быть какие-то проблемы с ДВС, почему он не мог ехать быстро там в каких-то моментах, хотя вроде напрямую у него была скорость, но не было скорости просто на поворотах, и это было очень сильно даже видно, потому что я мог просто держаться за ним, и это меня наталкивает на тот момент, то что аэродинамику если вкачать полностью, у нас будет очень хорошая скорость в поворотах, потому что сейчас она вкачана на половину, так сказать, потому что у нас есть по одному среднему элементу еще в задней и передней динамики, и есть одно глобальное. Так что наша главная сейчас задача это вот прокачивать именно скорость на прямой. То есть в данный момент мы проигрываем по этому параметру Вильямсу, но думаю, то, что тут очень скоро мы сможем уже сравняться с ними по скорости, поскольку в Монако нам приезжают два элемента на мощность. Да, это Монако, там это будут бесполезные элементы опять же. Кстати, да, на этот этап у нас ничего не приезжало из элементов. И... Несмотря даже на это, мы смогли как-то вот показать хороший темп. По поводу контактов их просто не было. Только сошедший один бренд над где-то в начале гонки и все. Что меня сильно поразило, потому что ни в каком этапе у меня такого еще просто не было даже банально. Собираем ресурсы, как обычно. Ну и тут особо выбора нету, на что качать, потому что в прошлом этапе я не брал эту модификацию глобально снижение лобового сопротивления. Так что взял уже на этом этапе. Собственно, на этом ребят все, с вами был Вархаммер. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВК, пока-пока и удачи.